Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей Николаевич, Сергей Николаевич Кит. Сегодня являюсь вашим спикером. И я хочу представить вам Игоря Евгеньевича. Он сегодня нам покажет и расскажет, чем таким интересным, важным, полезным и ценным он занимается и что он может дать нашему сообществу. Итак, прошу любить и жаловать. Игорь Евгеньевич, вам передаю слово. Сам отключусь и буду пока тайным админом этой группы и этого вебинара. Можно работать? Рад приветствовать партнеров компании Биллин Копорет. И в первую очередь хочу поздравить нашего организатора Татьяну Георгиевну с днем рождения и пожелать ей от всей сердечно-судистной системы. В первую очередь, здоровья, счастья и тоже желать того, что есть. желаю любви и взаимопонимания с каждым партнером нашей интересной компании. А доверие зарабатывается любовь не днем, не одним движением, а созданием той климатической атмосферы, которая приятна каждому участнику. А в первую очередь, нужно помочь всем избавиться от страха, потому что именно. Страхи не позволяют полноценно общаться с рекрутами и их правильно мотивировать. Потому что если человек видит, что ты дрожишь, то человеку нет доверия. О чем сегодня я буду вам вещать? Ну, вначале о том, что я доктор реконструктивной медицины. Это мое детище. Системный подход я использовал для того, чтобы правильно, объемно и истинно научно решать любые проблемы нездоровья. Стаж врачебный 45 лет. Из них 40 я занимаюсь натуральной медицией. В свое время, еще с самого детства, я как бы получил серьезный, отрицательный эффект от применения медикаментозной терапии, уже более зрелый возраст, когда после института я принимал таблетки, изучал их действия на себе, чтобы потом правильно применить И погорел пару раз и получил некоторые заболевания желудочно кишечного тракта. И потом как-то своеобразная судьба распорядилась так, что я познакомился с интересными людьми, натуропатами, экстрасенсами которые мне рассказали совершенно о других сторонах жизни, об истинной истории, об истинных законах природы. И я стал совершенствоваться у народных целителей, знакомился с технологиями известных ученых, и стал уже достаточно серьезным специалистом. И меня пригласили создать факультет народа медицины в Университете Дружбы народа вместе с профессором Ромаштолом. Вот мы вдвоем и создали пять кафедр натуропатических, где было пять профессоров, пять экстрасенсов. И также они исповедовали нелинейное мышление и... и Наши занятия для курсантов, а курсанты наши были э, докторами наук, кандидатами, врачами, медами. Э, мы преподавали основы народной медицины. И э, через там, месяц обучения э, не подходили говорили, Доктор, у нас крыша поехала. Мы начинаем видеть какие-то цвета. Я говорю, ну, поздравляю вы уже, а вы видите? И таким образом за короткое время, за месяц обучения совершенно сенсорно тупых людей мы делали достаточно квалифицированных народных целителей даже с докторскими степенями. Ну, потом я путешествовал, когда у нас тут закрылся, стал разрухом в экономике, это было начало 90-х годов. Я работал практикующим врачом э, э, полтора года в Болгарии, Полтора года в Румынии, какое-то время в Алжире, потом на Украине несколько лет, потом опять вернулся в Москву и создал центр системно-реконструктивной медицины и омоложение, омоложение внутреннего и внешнего. То есть я занимаюсь тяжелобольными, -тяжело не с чем больными другими методами. И используем антропатические природные методы. Куда и массаж, и терапия, и специальные виды физиотерапии, психотерапии, работа с подсознанием, работа с энергетикой. Мои пациенты я диагностирую как бы по телефону, по фантому, по фотографии и назначаю лечение любой точки мира. У меня образовалась колония пациентов уже и в Америке, и в Англии, и во Франции, и в Румынии, и в Болгарии. И удивительное рядом, но оно разрешено. Поэтому э, люди с тяжелыми, не даже онкологическими заболеваниями обращаются. И за рубежа, и здесь, и всем удается серьезно помочь. Также у меня есть компьютерная диагностика, которая более точная, чем известные УЗИ, рентген, компьютерная феномократия и так далее, что также помогает мне правильно разобраться в каких заболеваний и устранить их в кратчайшее время за, с минимальными финансами и другими потерями. А может быть и приобретениями, потому что... Я объясняю людям, что самое главное в жизни – это здоровье. Здоровье – это машина, на которой мы или едем по жизни, или буксовываем. И каждый не платит мне за лечение, а он вкладывает в лечение, вкладывает в свое здоровье, вкладывает в свое самочувствие, в свои возможности, в свое омоложение. Поэтому… У меня много пациентов, которые перевели 90-летний возраст. Моя матушка ей 95 лет. Она полностью себя обслуживает, работает на даче по 5-6 часов каждый день, 8 месяцев в году. И еще успевает лечить соседок. Она также на пенсии. Я тоже на пенсии. Но дальше продолжаем продолжать. О чем я хочу сегодня вам рассказать. О том, что... Наша, для меня матушка планета, уже перешла с начала этого года пятое измерение. Что это значит? Это значит, что изменилось время, время протекания различного рода процессов. Процессов физических, биологических, энергетических, информационных, экономических, политических. Вот Украинцы очень мечтали жить в Европе. И вот как бы по щучьему велению уже более 5 миллионов украинцев живет в Европе. Мой пациент рассказывал мне, что, Говорит, что вы предупреждали, что эволюция и события происходят намного быстрее, чем несколько лет назад. И вот я себе представил женщину, с которой бы я хотел познакомиться. И завести с ней семью. И только я это подумал, сразу же я увидел эту женщину именно в тех подробностях, какие я себе представил. То есть мысли и желания наши стали очень быстро материализуемыми. И иногда нужно просто бояться своих нехороших мыслей чувства, эмоций, фантазии, как бы это больно не ударило по вашей жизни и жизни окружающих. Жизнь сейчас не, совсем непростая, но очень интересная, потому что препятствия, тренировки с каждым происходят ежедневно, ежесекундно, и, и испытываю на себе это и я, как вот мы сегодня уже Третий или четвертый раз пытаемся включить эту конференцию, что у нас не получалось. Но мы не теряли состояние, состояние духа и благодати. И Господь нас всех сгруппировал, объединил в этом стремлении, э, донести какую-то, может быть, часть истины, часть необходимой каждому, которую вы сегодня услышите. Итак, пятое измерение. Большинство людей живет в трехмерном, трехмерном мире. Они продолжают жить материальной жизни. Они интересуются только купить, поесть, отдохнуть, ждать на чужой счет. Деньги для них мерило правдой на земле. И они любят вещи людей использую, А чтобы полноценно жить и получить удовольствие в каждом нужно наоборот любить людей и вещами пользоваться. То есть все нужно делать правильно, чтобы Вселенная, чтобы Всевышний правильно с вами мог общаться. А общается он стоит только на языке любви. Только через эту маленькую щелочку взаимной любви он может нам помочь. Дать нам свою энергию, которую мы можем использовать в своей жизни. Да и деньги нам тоже в пятом измерении не нужны. Нам нужны средства для реализации нашей благородной программы. Если каждый из вас что-то из этого примет, поймет, сделает, то мы полноценно всей нашей командой войдем в новое измерение и будем жить счастливо и сделаем других людей более счастливыми, потому что мыслеформы очень в пятом измерении материализуется быстро и эффективно, как я уже говорил. Поэтому, вот скажем, вы пришли на берег какого-то водоема и увидели, что там много мусора. Вы начали этот мусор собирать, что его каким-то образом утилизировать. Ну, поняли, что вам не хватит и 50 лет, чтобы это все сделать. Вы сделали сколько могли. Там зарыли зарыли, отвезли этот мусор, сожгли, удалились, и на это место через какое-то время приехали рыбаки и хотели забросить снасти, а тут столько на их местах прикормленных, уже столько много всякого непонятного мусора. И они начали убирать этот мусор. Там 5-6 человек сделали больше, чем один. И таким образом, если форма этого места оказывает действие на других людей. Поэтому есть мудрецы, которые живут в горах Тибета, Кавказа, которые помогают людям на земле жить более счастливо. Они как бы ретрансляторы творца. Мы в какой-то степени тоже помогаем людям обрести покой, счастье, благодать и космическую любовь. Но все, все начинается с э, любви к себе. Как только я это понял и ощутил, видимо ража, по всему телу пришла энергия, океан энергии, я понял смысл жизни. И теперь я не хожу, я летаю. Я по улице бегаю. Я играю на жаре в 50 градусов 6-8 часов. Большой теннис с молодежью. Я не чувствую своего возраста, хотя мне уже 68. И продолжаю совершенствоваться, осваивать как бы, новые виды спорта для себя. Это всегда интересно. Потому что каждый вид спорта развивает определённую группу мышц, а определённая группа мышц развивает те или иные центры мозга. Таким образом развивается и мозг, это оказывает омолаживающий эффект. То есть наша молодость зависит от активности нашего мозга и, потом уже гормональной жизни. Таким образом, это одна из подсказок, как избежать когнитивного диссонанса и э, сохранять э, молодость, бодрость духа и тела на неопределенное, неограниченное время. По крайней мере, я знаком с э, фактами, когда люди жили по 256 лет и более, и сейчас такие живут, но просто они не афишируют это, им это не нужно. По крайней мере, главное, что есть принципы. И к этому можно стремиться, потому что я иду по этому пути и с каждым годом как-то внутренне и внешне стараюсь и, и, не специально, чтобы выглядеть молода, а просто мой образ жизни позволяет мне в быть и моложе, и здоровее, и более интеллектуально, и духовно, и получать энергии из многомерного пространства, это же не только, как -то, многомерное пространство, где совершенно другие процессы, где живут совсем другие сущности, личности, и которые нам всемирно помогают, и мы активно от этого отбрыкиваемся, отнекиваемся своими мыслями, чувствами, эмоциями, и не входим в резонанс с, с, со Творцом, то есть любви у нас к себе и другим слишком много и сейчас как раз пришла пора избавляться э, от страха, а страх сейчас очень много и в связи с своего, и в связи с экономической неразберихой, и в связи с тем, что много людей одиноки и, и не могут найти единомышленников, э, ну я считаю, что э, ну, страх это защитная реакция, это понятно а избыток страха от эгоизма. Эгоизм э, ⁇ это не любовь к себе, это ложная любовь. Э, поэтому нужно когда-то помогать другим, вот заняться, улыбаться всем, дарить не только улыбку, но и дела, но и какие-то вещи, какие -то. тому, что нужно, то, что вам не нужно, вы можете подарить тому, кто в этом нуждается. Это может касаться даже тех денег, которые вам не обязательно в таком количестве имеют. И когда вы насытите уже свою э, любовь, то сможете общаться с Творцом, и тогда э, вы поймете, поймете, что такое быть в Духе. В Духе это значит быть в благодати, когда работают все ваши чакры, все ваши энергетические центры, э, и вы над головой ощущаете э, такой белый столб, уходящий вверх, это работает сахасрара, через которую общаетесь э, через энергию Духа с энергией Творца. И он вам уже говорит ним, то, что вам нужно делать, то, что вам. Когда вы к нему обращаетесь, идет своеобразный диалог, и получаете ту информацию, которую он вам дает. Но только вот на благом таком любовном канале. Когда же вы не в духе, то есть отрицательные эмоции какие-то, то организм выделяет нор адреналин. Э, гормон страха, который парализует и блокирует все э, э, импульсы, все процессы, которые происходят э, в организме. И когда вы в благодати, вы мозгом синтезируете э, адреналин, э, который э, гормон удовольствия, гормон счастья, гормон любви. Он усиливает обменные процессы и обезболивает, если вдруг есть какие-то дискомфортные состояния. И помогает нам э, пройти через периоды э, медитации, о которых мы сейчас будем говорить, в другие измерения, в другие пространства, в другие состояния. И именно э, состояниями благодати можно делиться. Вот как раньше делились там и хлеба горбушкой, там, и сахаром. То сейчас можно делиться именно этими состояниями, которые можно с вами моделировать. Как моделировать? Для этого нужно научиться гиперкатническим дыханием. В первую очередь, Это когда, когда вы с помощью дыхания насыщаете организм кислотой. то есть дыхание поверхностное, и только на выдохе. Вдох, Полсекунды, неслышимый ухам, ни вдох, ни выдох, минимум 15 минут. Концентрация глаз на кончике носа. Таким образом, вы почувствуете через какое-то время небольшой дискомфорт в области лба между глазами. Это открывается третий глаз или чакра Аджна. Пол секунды вдох, три секунды выдох, совершенно неслышимый ухо, 15 минут. Вначале можно сделать контроль земле, то есть сделать вдох-выдох и засечь время, паузы, сколько вы сможете не дышать. Обычно это 15-20 секунд, это даже не удовлетворительно, это говорит о том, что pH вашей крови около 6,2-6,4 а для здоровья нужно хотя бы 7. Вот когда вы будете иметь паузу после выдоха минуту, это значит, что у вас pH уже 7, и полноценно работают все ваши терминты, гормоны, и не э, живут у вас паразиты. То есть у вас уже более щелочная начинается среда в организме, не закисленность, потому что в кислой среде как живут все паразиты и не работают полноценно тремя гормоны. После того, как э, вы начнете наполнять свой организм углекислотой, э, ваш эпифис начнет э, синтезировать э, псиморфины, эндорфины, энпипифалины, дофамины которые улучшают обменные, интеллектуальные, сенсорные способности, обезболивают, улучшают, ускоряют обменные процессы сотни раз, и они более мощные, чем морфий десятки раз. С помощью их вы не станете наркоманом, слава Богу, но зато станете благим человеком, который может любить себя любить и других, планеты, цивилизации, людей, как Иисус говорил что все люди хорошие, только не все об этом знают. Вот и я к этому уже призываю. Все мы рождаемся гениальными. Но, к сожалению, из-за неправильного воспитания в ну, каком-то 7 летнему возрасту уже теряем свои сверхспособности божественные, обычными. Людьми, хотя в 3-4 года память в десятки раз более мощная, емкая, чем даже в 6 7 возрасте. По крайней мере, в царские времена дети до 7 лет, дворянские дети, с помощью гувернеров изучали три иностранных языка практически в совершенстве. За три-четыре года. Это говорит о том, что наши возможности не ограничены с самого детства. И если все это правильно делать, то можно очень быстро нашу страну перенести на первые позиции и по экономике, и по духовно-нравственным критерии. Дальше мы научились правильно дышать, как дышать уже пытаться постоянно, в течение суток, концентрировать себя на расслаблении, никуда не спешить, никому ничего не доказывать, не вступать в конфликты. И Сохранять в себе состояние духа, состояние благодати, состояние кайфа, состояние счастья и э, обрящите именно те э, связи, процессы, события, которые вам э, в кратчайшие сроки помогут стать благополучным, счастливым, здоровым. самодостаточно и это непростые слова это со мной с многими знакомыми друзьями особенно в процессе этого года как никогда раньше и себя в этом году совершенно иначе ощущаю спать уже достаточно четырех часов до пяти чтобы полностью зарядиться побегать сделать космический цикл, который надо все-таки изучать очно офлайн, потому что нужна определенная эманация, инициация, нюансы, когда идет энергетическая подключка каждого человека к процессу движение пространства. Я уже рассказывал, что обычно китайская цигун изучает минимум 20 лет, чтобы стать его объектом. Здесь можно в течение нескольких занятий освоить эту технику и потом совершенствоваться. Техника ненасильственная, индивидуальная. Каждый человек на... В процессе этой занятий космическим, делает те или иные движения. Иногда просто стоит, иногда качается справа в лево, иногда делает йога в Кто-то танцует, кто-то двигается, кто-то изображает танец Янова. У каждого свои движения. Каждый, каждый раз это делает иначе. Потому что с помощью этой гимнастики человек э, как бы, выходит в резонанс с окружающими пространством, с окружающими энергиями. И таким образом он э, разгружается от негативной энергии и получает э, необходимый для него виды энергии, которые его заряжает, и он становится э, сильным, мудрым, умным прогрессивным. Также есть специальные дыхательные, дополнительные. Сейчас я могу продемонстрировать такое дыхание, такое дыхание когда в резонанс входит черепа, и мозг, и гормональные железы мозга, а потом уже и всего тела. Нужно вдохнуть. И долго-долго выдыхать долго по максимуму три раза подряд и сделаю всего лишь один раз чтобы вы поняли что нужно делать и после этого состояния благодати у человека состояние покоя, счастья, любви ко всему окружающему и к себе в первую очередь вдох и И вот какие-то движения, после которого нужно посидеть минут 30-40, 5 минимум, чтобы ваше тело пришло в порядок, ваши мысли пришли в порядок. Нужно избавиться от мыслей паразитов, от пляск идей, от, от всех, Обязательно закрытыми глазами это делать. И от холидоскопа остановить его, и чтобы у вас перед глазами было... Темная пелена или серая пелена. можно надеть какие-то кипичные очки или завязать полотенце на глаза, чтобы был черный фон. Именно черный фон успокаивает расслабляет и помогает заснуть, если бы бессонница. Я думаю, что с психологическими гимнастиками мы на очных занятиях, на очных тренингах встретимся. А сейчас я хочу поговорить немножко о питании, правильном питании. Ну, во-первых, продукты питания должны быть легко усваиваемыми, недорогими, хорошо пережевывать. Ну, их нужно хорошо пережевывать, потому что только когда они будут максимально жидкими, тогда только вы поможете ингредиентом пищеварительным полноценно правильно это все переварить не холодными не горячими средней комнатной температуры может быть тепленькая сороко должна быть пища суп иногда может быть чуть больше но любая варенка как говорят, любая вареная пища является источником слизи. А также источником слизи на являются мясо молочные консервированные продукты. Ну и все термоубитые продукты. Потому что только свежие овощи и фрукты и злаки и проростки и орехи дают положительную энергию, а вся пища, пища, и забивает И э, большинство людей даже врачей не знает, что в нашем организме лимф в пять раз больше, чем кровь. А э, у больных, у которых много слизи, э, э, лимфатические сосуды забиты именно этой слизью, и поэтому нет очи, очистки организма, потому что эпитическая системы это сообразная канализация нашего организма. И если слизь забивает все эпитические сосуды, то начинается у них появляться закост, сорвность, потом уже и диабет, и паранормальная астма, и онкология, и так далее. А для того, чтобы избавиться от... Слизи нужно перейти очиститься в первую очередь. А Что очищает? Очищает хрен, лимон, имбирь. Специально разработанные ферментные составы, которые готовятся несколько лет, которые выводят слизь и распорядят одновременно комплименты в печени, в почках, в легких даже поджелудочные грузы, даже тромбы растворяя в сосудах. И даже после инсульта люди начинают нормально двигаться, применив эти специальные бальзамы, которые я имею в своем максимуме. Я вообще э, имею продукцию более чем э, 300 компаний, и это более 3000 различных наименований негрохотнических препаратов со всего мира, которые я индивидуально подбираю для каждого. Но так как фермент, наши рецепторы перенасыщаются через какое-то время, скажем, через неделю, то я подбираю все время новые препараты, чтобы организм под воздействием их постепенно и постоянно последовательно оздоравливался. Точно так же и продукты. Нельзя э, все время есть одно и то же, даже если это очень полезно, потому что э, человек привыкает к этому, и ему это доедает, и его ферменты, его э, э, рецепторы не воспринимают уже эту пищу, и точно так же не, не натрапатический препарат. Типа. Поэтому нужно постоянно быть в движении, постоянно импровизировать, и я разработал как бы, свой метод. Э, Питание – это овощные и фруктовые смузи. Подбираю несколько ингредиентов, в том числе все корнеклоды, какие вы знаете, вот, два из них, надземную часть, два-три, может быть, и, пенам, и имбирь, и лук, и чеснок, и корнеклоды, какие вы все знаете. И вот из них я измельчаю, добавляю туда горячую воду, оливковое, ржевое, каннабиальное масло, комбинирую с э, специями и измельчаю это на блендере, ну, желательно чтобы был мощный, минимум 1200 ватт. И вас такая такого смузи помогает полностью целый день. Не хотеть кушать, и вам хватит энергии, бодрости, энергии на э, целый рабочий день, потому что именно в таком небольшом количестве э, вам достаточно будет энергии и питательных веществ, э, ну, орехи, конечно, еще добавляют, и таким образом э, вам всего хватит.